не так. Занудный дождик, затяжной пустился пляс. Грязью черный внедорожник окатил из лужи в раз. Целый час стоял ты в пробке, на работу опоздал. Задал босс отменной трепки и с отчетами оврал. Автомат кофейный, сволочь! Кофе нагло отказал, сын подрался с кем-то в школе и принес домой фингал. Ты взбешен, рычишь немнятно, А будильник льет свой звон, И становится понятно, это был всего лишь сон, что стартует понедельник, Тяжелее дня ведь нет. Только вот какое дело Есть малюсенький секрет, Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Чем мрачнее день на взлете, тем трудней его полет. Если день с улыбкой встретить и задать особый тон, Будет легок он и светил. И не сбудется твой сон. Лёгких тебе понедельников всегда!